Итак, друзья, мы с вами на русском радио, прямое включение, несите информацию людям, идите на все каналы связи, ТВ, радио, конференции, и все будет хорошо. Поэтому, друзья, используйте все каналы связи, все возможности. До скорых встреч, 28 июля в Москве, Москва, аэропорт Внуково-3. Вы слушаете средства массовой информации, любимое радио Чебоксары. 12 плюс. Время приветов и поздравлений. Дорогие друзья, продолжается наш замечательный стол заказов. Ну а прямо сейчас с удовольствием я приветствую у микрофона в гостях студии стола заказов представителя компании Source Energy по Приволжскому федеральному округу, а именно Илью Андреевича Никонова. Под ваши бурные аплодисменты. Здравствуйте. Друзья, всех приветствую. Очень рад присутствовать в вашей студии. Ну и сегодня мы затронем тему действительно очень важную, очень необходимую, мне кажется, не только для нас здесь сидящих в студии, но и для всего человечества и для, для всех вообще. Потому что поговорим мы сегодня об актуальных вопросах, об электромобилях, друзья, пассажирских квадрокоптерах, инновации в энергетике, краудфандингу и, конечно же, народному финансированию, о котором, собственно, тоже зайдет речь. Первый вопрос. Вот с увеличением автотранспорта на наших дорогах страны и мира экология начала конечно же портиться да ухудшаться в разы с каждым днем вот что происходит расскажите нам пожалуйста uh, то есть сейчас у нас идет uh, пиковое увеличение автомобилей в этом uh, очень большую роль играет Китай то есть, что мы имеем? Это увеличение выхлопов, это увеличение загрязнений, смог, э снижение экологических показателей, люди чаще болеют, uh -huh. и э экологи бьют тревогу, но автопроизводители, кроме как э предложить что-то вроде снижения там, вых э выхлопов углекислоты, uh -huh. больше у них, собственно говоря, пока еще ничего нет, кроме разве что гибридных автомобилей, но о них мы поднимем речь чуть позже. Да, но вообще загрязнение экологической среды, они же идут не только от автотранспорта, так ведь? Да. Очень много разных других факторов, это и заводы, и предприятия да. разнообразные, и просто люди даже да. выбрасывают мусор. Выбрасывают да. мусор, делают и загрязняют экологию. Вот скажите, все-таки, есть какие-то рычаги управления, есть какие-то методы борьбы с тем, чтобы все-таки стал наш мир красивее, чище? Ну, конечно, очень много сейчас вариантов с 2018 года изменилось, на Энергетическая политика мира И э, для города есть очень много вариантов То есть, э, если люди раньше думали, что трамвай, троллейбусы – это экологичный транспорт Да, он действительно ничего не, э, не, не выбрасывает в атмосферу Но люди не задумывались, на самом деле, откуда берется электричество для этих э, Значит, видов транспорта, да, да. видов транспорта На самом деле это тр огромный трансформатор на колесах Который потребляет неимоверное количество энергии И основной источник потребления энергии Это ТЭЦ да? mm -hmm. то есть Если взять, к примеру, Чебоксары То это 80% потребляемой энергии с ТЭЦ так. Хотя у нас стоит ГЭС mm -hmm. а Она не выйдет никогда на проектный уровень Потому что если поднять уровень воды Волги, То мы, соответственно, получим Такую серьезную экологическую катастрофу В Поволжье ну, возникает вопрос, самый главный, что же с этим делать нам? Сейчас появляются очень много компаний, которые представляют различные энергетические установки, позволяющие сделать модернизацию всех энергосистем и перевести их в режим зеленой энергетики, бестопливной энергетики. Ну, в общем, технологии не стоят на месте, да, соответственно, да. да, необходимо развиваться, также идти в ногу со временем для того, чтобы менять мир, для того, чтобы все-таки экологичнее жилось. А вот вопрос такой интересный. Кстати, друзья наши слушатели, сразу задамся вопросом – Сегодня свои вопросы можете присылать нам в группу Русской Радио Чебоксара ВКонтакте, интересующиеся на, на тему, у нас животрепещая действительно тема, зеленое будущее наших детей, потому что что мы оставим своим потомкам, зависит только сейчас от нас лично. Поэтому сегодня давайте еще с вами, Илья Андреевич, договоримся так, что подарки будут обязательно да, от вас конечно, сегодня. Конечно. Поэтому, друзья мои, задавайте интересные вопросы, потом мы устроим с вами еще интересный розыгрыш, викторину, вот ответить кто правильно на вопрос, получит тоже у нас хороший подарок Вот первый вопрос поступил, а как же быть, какой же автомобиль выбрать, все-таки на газу, на бензине или электромобиль, что вы нам посоветуете? А, то есть сейчас я могу точно сказать, а, в привычном понимании электромобилей, как думают об этом люди, это на самом деле не электромобили, это на самом деле аккумуляторы на колесах То есть инноваторами в этой области является автомобиль Tesla американский, uh -huh. Илон Маск в этом в курсе, поэтому он не масштабирует данное производство Потому что производство данной аккумуляторной батареи очень дорого, утилизировать непонятно как, они горят так же, как обычные автомобили Поэтому говорить о том, что у нас сейчас есть электромобиль не совсем актуально, да, то есть у нас сейчас uh -huh. есть аккумуляторные, наверное, автомобили, скорее всего, даже так. Ну, как мобильные телефоны, да, даже мобильные телефоны, на самом деле такой, только не мы его носим, а он нас возит. Да. А, а все-таки вот как считаете, экологичнее на газу или на бензине в данное а, время? Экологично, на самом деле, переводить а, всю автомобильную промышленность на бестопливные а, генераторы, да, которые вырабатывают энергию, которые уже запитывают электромоторы, угу. и автомобиль уже движется без бензина и электричества. По неофициальным данным, в следующем году Alfa Romeo предоставит а, прототип автомобиля, который будет ездить без бензина и без и электричества. Вот это очень интересная информация. Мы сейчас все задумались. Так что, друзья, если вы ближайшую пятилетку задумали купить себе какой-нибудь автомобиль, годик подождите, быть может, у вас будет самый настоящий электромобиль. А вот если касаться пассажирских квадрокоптеров, вот так, что это такое? Это же вообще инновационные какие-то технологии. А, То есть на, скоро все будут да. летать, что ли, на, по воздуху? На, на самом деле, да. То есть людям рассказываешь, и, э, они думают там электромобили, что-то будущее, там телефоны и прочее. Им говоришь про квадрокоптеры, люди вообще не понимают, что происходит. То есть что такое э, квадрокоптер? Э, все видели, наверное, на свадебных съемках летали такие устройства, на четырех винтах снимали фото-видео. Да, да, да. То есть их увеличили в несколько раз, поставили пассажирскую кабину. На удивление, сейчас в России есть около 10 компаний, которые производят пассажирские квадрокоптеры, вы можете их купить. Стоят они 10 миллионов рублей, но летают только два часа. Слушайте, ну, пока просто мы еще не видели над небом, да, понимаете? Да. Вот, если, мне кажется, кто-то приобретет такую вещь у нас даже в республике, да, это станет массовым популярным да, в транспортном есть, э, я, я бы рекомендовал людям пересмотреть еще раз э, фантастические фильмы Точно, Алиса даже та же самая да, а совершенно Алиса, восьмидесятых Так, друзья, ну что, ждем от вас вопросы Группа Русской Радио Чебоксара ВКонтакте Пока прерываемся на небольшую паузу После чего мы продолжим наше общение Время приветов и поздравлений Друзья, продолжается наш стол заказов Я напомню всем присоединившихся Сегодня у нас в гостях а, а, Интересная а, организация А именно представители компании Source Energy По Приволжскому Федеральному округу в лице представителя Илья Андреевича Никонова, с которым мы сегодня разговариваем о теме «Зеленое будущее наших детей». Всех еще раз Еще раз здравствуйте. Андрей, расскажите нам, пожалуйста, такую... Илья Андреевич, извините. Расскажите, пожалуйста, такую тему. Вот сейчас ситуация в целом в России. Вот что происходит в России? В нашей Чувашской республике какие-то, может быть, выставки, какие-то вот продвигающие интересные мероприятия происходят? Да, недавно буквально на прошедших веконах мы выступали на 20 региональной выставки, проходившие в Чуваши, в региону сотрудничества без границ, мы выставлялись в Шатре. Uh -huh. Рассказывали о компании, о возможностях Очень много конструкторов подходило, интересовалось Мы им рассказывали, почему бестопольный генератор это действительно реальность На самом деле это генератор Тесла, которому больше 110 лет То есть это все разработки сейчас поднимаются И технологическая база уже подошла Очень много коммерческих директоров подходило Потому что вопрос электроэнергии стоит остро сейчас как никогда В чем причина? Несмотря на то, что у нас в России наблюдается некий спад производства, но количество электроприборов на душу населения выросло неимоверно. То есть ну да. у людей по два телефона, ноутбуки, смартфоны, чайники, куча бытовой техники. И когда люди говорят, что у нас энергии очень много, на самом деле можно зайти на сайт РАОЕС России и посмотреть, что количество вырабатываемой энергии почти сравнивается с потребляемой. То есть... Если, образно даже говоря, что вы захотите открыть uh -huh. производство, у вас просто не будет электроэнергии на этом. Вот. Кстати, телефонные звонки у нас поступают. Алло, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, да. да, у вас есть какой-то вопрос сегодня? Да, да, да. Я хотел бы задать вопрос непосредственно вашему гостю. Подскажите, пожалуйста, как можно стать вашим инвестором? Как можно стать вашим инвестором? Вот такой вопрос возникает. А, да, вы забежали немного вперед. Сразу тогда скажем, очень много вариантов участия. можно. Зарегистрироваться на сайте и участвовать в краудфандинговой платформе, так называемом модель народного финансирования. Она сейчас очень распространена по всему миру, mm -hmm. потому что с помощью нее реализуются самые амбициозные проекты. В нашем случае программа стартовала с марта. И закончится она в сентябре. Более подробную информацию мы выложим в группе. На сайте будет а, в разделе ICO. А, можно назвать еще название сайта, пожалуйста. А, чтобы... Сайт source.diffuseenergy.ru. Либо в поисковике, либо в Яндексе. Uh -huh. Спасибо за, за интересный вопрос. Вот уже, видите, интересуются люди тем, чтобы стало светлым будущее у наших детей зеленое. Ну, а вот еще один такой вопрос поступил... Скажите нам, пожалуйста, как все-таки сделать а, будущее наших детей вот таким вот светлым, чистым? Ну что для этого надо уже делать каждому живому, живущему человеку? Во-первых, людям необходимо изучать информацию по зеленой энергетике, по любым технологиям, которые приведут к уменьшению сжигания углеводородов. В рамках нашей программы люди могут участвовать в программе народного финансирования, тем самым ускорить запуск производства бестопных генераторов, с тем, чтобы в ближайшие 30 лет произвести полную замену всех энергоблоков на ТЭЦ, ТЭЦ АЭС. Ну что же, вот так вот, друзья Кстати, сегодня за самый интересный вопрос Я напоминаю, мы а, подарим Хороший подарок, кстати, вот а, еще Вопрос а, к нашим гостям, Ольга Семенова Задает, здравствуйте а, Вопрос, как стать вашим инвестором Ну вот только что, собственно, да, только и задавайте. ответили Спасибо, Ольга, за этот вопрос Екатерина интересуется, вы очень интересно рассказываете Когда ваши генераторы можно будет купить В магазинах, это Екатерина Петрова Задала вопрос а, очень, очень хороший вопрос а, Значит, сейчас у нас производится 10 образцов по 10 кВт мощности если успеют производственники, то мы в регионы получим в начале июля угу. А если чуть попозже, то презентация генератора будет 28 июля в Москве на международной выставке В аэропорту Внуково-3, 28 июля Вот говорим мы про эти генераторы, может быть, раскроете нам секрет, откуда они питаются Солнечная это все-таки энергия Нет, или какая-то другая? На самом деле это не солнечная, не ветровая, никакая невзобновляемая энергия Это генератор Тесла, работает он на самовозбуждении и электромагнит. На индукции данные все изобретения были описаны еще теслой в 900-х годах но когда он захотел раздавать всем электричество да по воздуху uh -huh. то есть это уже на самом деле реальность потому что люди сейчас пользуются без зарядками для своих телефонов просто у них радиус ограничен буквально там пол сантиметра да, то есть это все изобретения тесла они сейчас воплощаются в жизнь Слушайте, прошло больше века, да, да? да. А, только что начали об этом задумываться вот такие вот великие технологии, друзья, производили еще два века назад, можно да, сказать, в верно. девятнадцатом. Пока мы, друзья, прервемся на небольшую музыкальную паузу группы «Время и стекло», имя 505, ну а после мы продолжим. Друзья, не забывайте <с имена <с и, конечно же, помните о том, о том важном, что мы делаем на нашей планете, я имею в виду об экологии, ведь сегодня в наших гостях представители компании Source Energy по Приволжскому Федеральному округу Илья Андреевич Никонов. Мы с ним такую важную тему подняли. Экология, зеленое будущее наших детей. И вот сейчас затронули вопрос а, воды. Да, воды. А, вот говорят, что последнее время вот что-то невероятное происходит с экологией даже в нашей стране России. А, какие последние факты можете назвать? То есть а, Раньше люди полагали, что мы находимся на самой неустойчивой плите на Евразийской. Да, это действительно так. У нас нет ураганов, циклонов, там землетрясений и прочее. Но люди не учитывая тот факт, что при добыче угля, нефти, газа и uh -huh. любых природных ископаемых Вода утекает а в эти полости, все начинает гулять Ну, если для примера могу привести, к примеру, аварий на теплотрассе, к примеру, в Москве Или там, в крупных городах-миллионниках, когда машина уходит просто под землю Да, да, да, да. То сейчас, вот, к примеру, на Башкирии, в Башкирии, за Уралом Есть карстовые провалы глубиной 60 метров, да То есть уходят целые, к примеру, дачные поселки вы сидите себе такой, отдыхаете, ничего не предвещает беды и уходите под землю. Это ужасно. Вот, поэтому это касаемо России. Касаемо мира, это можете вы спокойно отслеживать на сейсмологических сайтах в интернете. Наша земля сейчас вся утыкана сейсмологическими датчиками, век у нас цифровой, благо. И можно в онлайн-режиме смотреть, даже есть приложение на Play Market и Android. Вот, соответственно... Сейчас можно посмотреть, что у нас от Гавайев почти ничего не осталось, и в привычном понимании это слово. Разлом в Африке у нас сейчас более 10 метров континент медленно уходит в океан. То есть мы не пугаем людей, мы говорим, что зная эту информацию, можно выстроить вектор развития таким образом, чтобы минимизировать дальнейшие катаклизмы. Потери, да. Потери площадей вот таких да, вот огромных. Да, верно. А, смотрите: ну а что? Что надо сделать для того, чтобы все-таки э, это приостановить? Все-таки надо перейти на более экологический вид. Э, да, энергия. да, Нужно переходить срочно на более экологический вид электроэнергии Причем здесь даже уже стоит не вопрос даже не в ТЭЦ, который потребляет уголь А уже да. в атомной энергетике Причина это значит крайняя неустойчивость атомной электростанции к землетрясениям То есть не более 8 баллов И самое важное это неустойчивость абсолютно к цунами То есть Приведу пример Берег Китая На берегу Китая стоит более 50 50 атомных электростанций, если вы вспомните Фукусиму, uh -huh. которая, кстати, сейчас не закрыта саркофагом, как Чернобыль, она сейчас фонит в океан, выбрасывает все изотопы и загрязняет полностью весь животный мир, то мы получаем катастрофу вообще уже глобального уровня, да? то есть выход из этого – это замена энергоносителей на всех э, атомных и теплых ну, и ТЭЦ, и в том ТЭЦ. числе. Угу. Скажите, пожалуйста, вот все-таки решение это уже найдено, да, я так понимаю, что уже, уже есть а, выход из этой ситуации? Да, выход из этой ситуации есть. Сейчас а, в планах компании Source Energy в России это задействовать мощности более 150 предприятий для, для выпуска данной продукции, заменить полностью все энергоносители, перевести а, в ближайшие 30 лет всю энергетику в безтопливный режим, тем самым мы в разы уменьшим выработку полезных скопаемых и стаби сможем стабилизировать э, грядущие катаклизмы. Скажите, пожалуйста, а государство как-то поддерживает данные проекты? Вот Есть какие-то у вас э, сотрудничества с государственными органами? А, да, то есть люди спрашивают, э, есть бытует мнение, что нам не дадут, э, нефтяной сектор вообще да, никогда да, да. не даст, все украдут, продадут в Китай. На э, самом деле немного не так обстоит дело, то есть когда компания была анонсирована в этом году, информационные письма были разосланы всем витям власти, был получен ответ «принято». То mm -hmm. есть... А власть смотрит, то есть люди э, внедряют, сами объединяются, потому что ни одного государства мира на самом деле нет денег, чтобы что-то внедрять, потому что сейчас сложная экономическая достаточно ситуация, только люди сами, объединившись, могут что-то сделать. Согласен с вами полностью. Друзья, ну и еще раз мы с удовольствием хотим напомнить э, нашим слушателям, как же все-таки вас можно найти в социальных сетях. Давайте э, еще раз напомним, э, как вашу компанию Source Energy можно найти э, в интернете и в WhatsApp Viber. Во-первых, Яндекс... Э, Официальная страница Source Energy в поисках выводит страницу нашу официальную ВКонтакте, в поисках также выводит группу Source Energy, выходит у нас логотип, рука и держащие планету, спасем планету вместе, да, то есть, ну и, соответственно, можете записать мои координаты в Вайбер WhatsApp, плюс семь, девять, восемь, семь. 70 141 На связи каждый день Так что, друзья, если вдруг сейчас вот заинтересовались этим вопросом Действительно глобально, серьезно и интересно Мы обязательно а, сейчас можем в, прямом, в прямой линии связаться, обсудить Вот еще один вопрос от Антона пришел Какой климат будет у нас, если все перейдут на ваши генераторы? вот Климат у нас будет какой сейчас есть То есть он прекратит Не хуже не хуже, он прекратит изменяться к тому же, учитывая, что технологии будут развиваться, да, то есть вы можете посмотреть еще раз фильм «Аватар», посмотреть фильм «Пятый элемент 20 двадцатилетней давности», это, на самом деле, ближайшее будущее, то есть, и оно, на самом деле, будет прекрасно, это все зависит только от нас. Ну и давайте перейдем, наверное, к розыгрышу. Сейчас Илья Андреевич задаст вопрос, вопрос, на который необходимо будет ответить первым. Кстати, первый, кто пришлет ответ на данный вопрос в нашей группе «Русской радио Чебоксара» ВКонтакте, сегодня будет вознагражден. А вот и вопрос, собственно. Итак, друзья, вопрос. Кто первый вообще в мире предложил технологию передачи электричества без проводов? Отвечайте, время пошло! Время приветов и поздравлений. Друзья, наш стол заказов сегодня продолжается. Он особенно интересен сегодня тем, кто э, обращает внимание на нашу экологию, Потому что зеленое будущее наших детей нас волнует в том числе и сегодня представители компании Source Energy по Приволжскому федеральному округу, а именно в лице Ильи Андреевича Никонова обсуждает с нами такую важную тему. Илья Андреевич, вот э, поступил вопрос от вас сегодня и, собственно, у нас есть правильный ответ. Да, это совершенно верно. Это Тесла. Это Тесла, да. И первым, кстати, сегодня на этот ответ, э, дала ответ на этот вопрос Ольга Семенова. Ольга, мы вас сегодня поздравляем. Фирменная футболка достается сегодня в ее адрес. Я да? очень рад, что прекрасная половина человечества интересуется энергетикой и в том числе и физикой. Да, в том числе и физикой. Ну, тут действительно большое количество после Ольги еще написало правильных ответов, поэтому ребята, вы действительно молодцы. Это радует, радует то, что вы знаете такую информацию. Ну, а теперь касательно экологии. Давайте еще, друзья, немножко финализируем все наше, нашу беседу, наши сказанные сегодня. Вот все-таки для того, чтобы сделать экологичной нашу жизнь, нам необходимо все-таки найти новый вид, новый вид обработки энергии, да? Верно. И эти генераторы уже Появились эти генераторы уже есть, осталось только, собственно, перейти на их пользование, да. и нам всем будет уже жить да. легче станет. Да, да, как говорил Никола Тесла, мы погружены в океан энергии. И перед нами стоит задача найти способы получения этой энергии. Благо, сейчас в Томске налаживается производственная линия, оформляются договорные отношения с заводами. 28 июля в Москве международная выставка в аэропорту Внуково-3. Будет официальная презентация компании, демонстрация прототипа на 10 киловатт мощности. Далее уже мощности будут по 10 киловатт идти, далее по 100 И, соответственно, промышленные установки мегаваттные. То есть наша компания предлагает реальную, реальный шанс, во-первых, изменить экологическую обстановку в России и на планете и сделать энергетический порыв, потому что есть указ президента о энергетической безопасности. То есть прямым текстом было сказано, что нам нужно сейчас энергетический прорыв. Кто его сейчас сделает, соответственно, у того и будут условно дамки. Потому что сейчас, обеспеч... к примеру, обеспечение валют. Многие люди думают, что армия золота. На самом деле сейчас обеспечение валют – это электроэнергия. К примеру, если сейчас выключить полностью свет у Visa и Mastercard вместе с их генераторами резервными, то вы удивитесь, ляжет на самом деле вообще вся экономика планеты. Вот так вот вы нас сегодня обрадовали к финалу разговора, да? <свят> Поэтому давайте все-таки не выключать электричество да. сегодня, а сделаем его более экологичным, более да. чистым, более правильным. Ну, а мы со своей стороны хотим сегодня поблагодарить вас и всю компанию Source Energy за то, что вы действительно реализовываете такие очень важные для планеты, для всего человечества такие вещи, как обеспечение действительно зеленого, светлого, чистого будущего всем нашим потомкам. Да, ну и, собственно, давайте еще по вопросам пройдемся, сегодня было много интересных вопросов, и еще один приз, это футболка фирменная, я да, помню, все, вашей компании, вот сегодня вопросы были характера, какой климат у нас, и если все, все перейдут на ваши генераторы, был вопрос интересный, также Екатерина задала вопрос, когда же можно будет купить его в магазинах, вот какой вопрос все-таки? Ну, отдадим предпочтение все-таки прекрасной половине человечества, и, у нас и... сегодня интересный день, Интересный день, день молодежи и... И, конечно же, не только Екатерина, мы сегодня вас тоже поздравляем. Вам достается фирменный подарок от компании, нашей замечательной компании Source Energy. В общем, давайте, Ура, товарищ. друзья, ценить энергию, давайте жить рационально и, конечно же, помогать в этом планете нашей Земле. Ну, а мы от всей души хотим поблагодарить вас сегодня, Илья Андреевич, за то, что вы действительно просветили нас, такую интересную беседу устроили, уверены и знаем, что у вас все получится, ну, а мы своими силами со своей стороны как можем, так и, собственно, поможем в этом продвижении Все, отлично, спасибо, друзья, всем всем всех до новых встреч До новых встреч, до новых встреч в эфире, друзья Стол заказов продолжается после небольшой музыкальной паузы